С вами я, Михаил Шилов. Отвечу на некоторые поставленные мне вопросы для интервью. Как возникла мысль вести свой собственный блог? С чего началось? С медицины или боевых искусств? Ну, я так понимаю, что вопрос возник про блог, который я веду на Яндекс Яндекс.Дзен, потому что именно там у меня есть сообщество, блог, который называется «Все о спорте, боевых искусствах и медицине». Ну, такая там значит, обозначена тематика. Вот. Так вот, что касается давно ли появилась такая мысль. Нет, на Яндекс.Дзен я начал работать совсем недавно, буквально работаю на Яндекс.Дзен несколько месяцев, но в плане ведения блога собственного работа это давняя. Дело в том, что Блогов у меня несколько. Когда-то на заре своей э, интернет какой-то деятельности я завел свой собственный блог на WordPress, купил хостинг и, собственно говоря, стал вести там сообщество. Самое первое сообщество называлось, не сообщество, а блог, сайт. А, назывался Буду Блог. А до этого был еще сайт, который был написан на джумбле, назывался Будушин. Они на самом деле и сейчас все есть, правда, они все на WordPress работают. Вот буду блок он сохранил свою суть именно как блог. Там я выкладываю анонсы для статей, делюсь какими-то событиями, пишу отчеты, статьи, выкладываю видеоматериалы. И существует это все уже давным-давно, а шин еще давнее. Вот. Не так давно, лет несколько назад, лет шесть, может быть, семь назад, появилось сообщество докторшилов.ком. Это сообщество и медицинской тематики. Вот. И совсем недавно, может, года три назад, появилось сообщество корректура.ру. Это сообщество о зоже, о спорте о социальной психологии, в общем, о саморазвитии. Там даже написано такое кредо, что изменяя, мы изменяем мир, изменяя и совершенствуя себя. Вот так вот амбициозно заявлено. И все статьи, которые я там пишу, они формируются вот в такой вот как бы блог. Так что сообществ у меня несколько. Также в социальных сетях, которые можно считать тоже разновидностью Благосферы у меня есть не только э, аккаунты личные, но и различные группы по тем же тематикам: отдельно э, по медицине, отдельно по боевым искусствам, отдельно по здоровому образу жизни и так далее. Вся они а, а по теми же названиями: корректура, Будушин, э, Доктор Шилов. Э, некоторые называются явно, искусство боевые. Вот. Так что э, блоги я веду давно. Но вот Яндекс Яндекс.Дзен – это такой э, успешный довольно проект. Я считаю, что он э, заменяет э, абсолютно полностью и вытесняет э, такой проект, как ЖЖ, Живой журнал, Life Journal. Э, потому что Яндекс Яндекс.Дзен, он более такой э, дружелюбный, он подыскивает сам читателя соответственно, о материалах, о статьях узнает большее количество людей. Мне, собственно говоря, проект этот очень сильно понравился. Поэтому я завел в нем такое сообщество и не пожалел. В связи с этим я даже некоторые проекты свои буду закрывать, а я, те, которые я не закрою, буду просто делать репосты из Яндекс Яндекс.Дзена. С чего все началось? С медицины или боевых искусств? Ну вот я вам сейчас ответил. Если мы говорим об сфере то однозначно с боевых искусств все началось. Потому что первые сайты были связаны именно с тематикой боевых искусств и единоборств, и только с ними. Медицина появилась позже. Если мы говорим за жизнь, с чего в моей жизни все началось, тоже с боевых искусств, потому что. Впервые попал я в секцию бокса в 12 лет и с тех пор не расставался с ним. Сейчас мне 44, значит, соответственно, вот 32 года я практикую бокс. Хотя не считаю его самой профильной частью своей. профильной вид боевых искусств у меня это карате, Потому что им я прозанимался тоже уже без, не без малого, а 30 лет. то есть, Потому что начал я заниматься каратэ в 14 лет. Вот. И самые мои достижения большие и в области спорта, и в области саморазвития в искусствах боевых связаны именно с, с карате. Медицину, это уже когда настало время поступать в институт, вот тогда, вернее, в последних классах школы, когда стояло дело в выборе того, куда пойти учиться дальше, я выбрал мединститут, то есть я не то, что в последний момент решил, я это заранее знал. И, кстати, занятие каратэ сыграло не последнюю роль, потому что мой значит, учитель первый и самый главный в моей жизни в, в боевых искусствах, профессор Илья Йорга, он сам тоже доктор медицины, сам профессор. Вот. И, видя, как он развивает традиционный каратэ с помощью интеграции его с наукой современной, мне это понравилось, я решил пойти по этому же пути. Ну, для этого нужны были специальные там, знания, поэтому я и пошел в том числе, в том числе и поэтому пошел в мединститут. Э, вопрос номер два. Как пришла мысль заняться каратэ? Э, заняться каратэ, мысль пришла мне очень давно, прям давным-давным-давно, что называется. Просто тогда, когда она пришла, я не мог заниматься каратэ, потому что каратэ в Советском Союзе было в этот момент запрещено. Вот, и поэтому я пошел в бокс. Занимался боксом. А потом вроде как запрет, запрет отменили, хотя явной отмены значит, статей за незаконное преподавание карате не было. Но тем не менее наступила какая-то оттепель и появились значит, секции разные. они как, ну, Грибы стали расти, их стало много очень. В одну из них попал я, и попал, можно сказать, удачно. Но скажу, почему же я каратет хотел сам заниматься всегда. Я сыграл эту роль, сыграл в этом огромную роль, сыграл фильм Пираты 20 века». Когда я увидел, там как Тадеуш Касьянов с нунчаками ходит по палубе, вот. как-то э, э, ныне уже покойный давно, сам Талгат Нигматурин где-то в, в, в коридорах сам, яхты. На, сначала делает Агиуки, потом Гиакутский с, с Еременко, а потом пробивает ему Йоку Герри вот нокаутирует ему. Он ну, был просто поражен значит, экзотикой а, сам, приемов. Мне это понравилось, интересно было. Потом также был фильм «Не бойся я сам, с тобой», где э, Дуров значит, играет Такого каратеку. И, несмотря на всю кривоту техники, какой-то вот риолосом создавался, какого-то таинственного, такого вот искусства, боевого, волшебного, могучего. И очень захотелось этим делом заниматься. И когда возможность появилась, я сразу пошел записываться в одну из секций. Народу было огромное количество. ну Все попали туда, удачно попали. Почему? Потому что. Попали к человеку, к ученикам человека, который в Иваново ну, олицетворял, наверное, собой в то время вообще весь рукопашный бой карате и все остальное. Это Бурдин с Владимиром Васильевичем, можно сказать, отец ивановского карате и один из апологетов вообще каратэ ну, российского. Иванская команда очень сильная была в свое время. Хотя, если сказать честно, вот оценивая ситуацию, как она выглядела с той точки зрения, которую мы сейчас, занимались мы абсолютно полной фигней, вот, абсолютно. И только когда наш город посетил профессор Илья Йорга, и мы попали к нему на семинар, посмотрели, что такое настоящее карате. Вот тогда мы загорелись с желанием заниматься именно тем, что преподавал он. Мы поняли, что вот это настоящий каратэ. Чем мы до этого занимались, конечно, это было просто многодрыжество и рукомашество, ну, которое сыграло не последнюю роль в том, что мы все равно пошли по этому пути, и нам оставалось уже только дальше продолжать, ну, совершенствовать, изменяясь. Вот. Так что вот в карате я попал рано в детстве и 30 лет уже занимаюсь. Есть и достижения, то есть я мастер спорта России по карате, пятый дан в традиционном карате фудакан. Много выиграл разных э, соревнований. Ну вот, так вот. И до сих пор значит, участвую в соревнованиях. Несколько лет назад я поучаствовал в чемпионате России, занял первое место в своей выростной группе, Ветераны мы уже считаемся, в я занял первое место. Вот так вот. Так что продолжаю я заниматься каратэ до сих пор, мне это нравится. Связано это с вопросом номер два, номер три. Вы не стали ограничиваться только каратэ и теперь еще тренируете ММА. Но для ММЭ требуется хорошая боксерская база и борьба. Тяжело ли было осваивать борьбу и бокс? Я, я не стал ограничиваться каратэ, и не стал ограничиваться каратэ очень давно. Я же сказал даже, что я с самого начала начинал заниматься боксом, а не каратэ. И бокс мне очень сильно нравился. Если бы я продолжил заниматься им, наверняка, был бы мастером спорта по боксу. Вот, потому что у меня все хорошо получалось, и мне это очень сильно нравилось. Вот. Но, тем не менее, решил я а, уйти в каратэ, то, что нравилось мне. Но ну, боксом я, я продолжал сам заниматься. Я хочу сказать, что ММА я начал заниматься уже тогда, когда и слова-то такого еще не существовало. То есть аббревиатуры такой там не было. Все занимались чистыми стилями, это же был закат Советского Союза, перестройка там и все, там вот это началось, потом лихие СМ-90-е, занимались боксом, борьбой, каратэ, ММА как такового не было, были закрыты какие-то тотализаторы, бои без правил, но тем не менее, в соревновательной какой-то практике ММА не было и понятия такого тоже не было. Но именно тогда я уже начал это дело практиковать, потому что, когда дело доходило до контактных спарингов и поединков, то я с удовольствием всегда на руках применял боксерскую технику, которая мне очень нравилась. Я считал ее крайне разумной и рациональной для ведения контактного поединка. Бокс я практикую постоянно и сейчас, поэтому здесь у меня проблем особо не возникало. Вот, да, я долгие годы тренировал бойцов и спортсменов, скоротистов, вырастил целую плеяду с тренеров, которые в свою очередь уже вырастили множество чемпионов России, мира и так далее. А вот в ММА я сам тренирую в основном взрослых людей на самом деле, которые бывшие что называется, бывшие мастера спорта, ну, выше не бывает, но бывшие боксеры, бывшие каратисты, бывшие борцы и так далее. Я да, обучился, прошел стажировку, занимался под руководством главного тренера сборной, с России по ММА, главного тренера союза ММА Капша Геннадия Павловича, получил у него сертификат. Вот, и теперь преподаю ММА. Что касается борьбы, то борьбой я начал заниматься, ну, лет, наверное, 10 назад. База была первоначальная. Это классическая японская джиу-джитсу разных направлений, но одно из, это шиндэн-дотарарю. Вот. Там, где есть ударная техника и противодействие бросками болевыми против ударной техники. Там в основном высокие амплитудные броски ведутся из стоек. То есть партера мало. Партер потом вообще пришлось осваивать отдельно. Что касается боксерской сам техники еще, то вот в вопросе написано, что требуется хорошая боксерская база, но она, в том числе я еще занимаюсь постоянно тайским боксом. Я езжу в Таиланд не реже одного раза в год, а часто бывает и почаще надолго и тренируюсь там в кемпах тайского бокса сам занимаюсь там вот и собственно говоря осваиваю в том числе и тайский бокс это началось лет на 10 назад а может и побольше так что вот оттуда еще берется база борьба но ну вот в настоящий момент я борьба мне нравится больше греплинг и бразильский джиу-джитсу это что касается развития партера вот. Потому что здесь у меня был большой пробел, и надо это э, осваивать. Специально заниматься дзюдо, самбо, вольной классической борьбой я не хожу. Я, в основном я больше практикую с ребятами, которые э, хорошо борются в ММА. То есть являются бойцами э, э, в ММА, спортсменами выступающими, действующими. Езжу к ним на семинары, получаю от них информацию. Вот, а по поводу борьбы. Почему? Потому что в ММА борьба своеобразная, там, конечно, классическая база какого-либо вида борьбы совершенно не помешает, но, есть но, а, а, дело в том, что в ММА есть ударка, это же совершенно понятно, и различные способы воплощения какой-то техники. В стратегии и тактике поединка она очень сильно варьируется. То есть по-другому и делаются различные входы, проходы, углы с поправкой на то, что может удар прилететь самыми встречу и снизу и так далее. Есть определенного рода противодействие в партере, можно бить. Поэтому ударная подготовка, поэтому варцовская подготовка. Я решил, что уж коль скоро я практикую ММА, то она должна идти непосредственно от практиков ММА. Вот. вот такие пироги Ну что касается опять же бокса Вот я туда-сюда все перепрыгиваю от бокса от, от ударки в борьбе, от борьбы к ударке То я стараюсь повышать свою квалификацию в ударной технике рук Занимаясь с боксерами хорошими Беру тоже значит, уроки персональные Занимаюсь в группах по боксу Езжу на семинары, то есть спарингую с боксерами вот, и теми, кто занимается боксом. Да, вот. Так что боксерскую технику я постоянно развиваю. Кстати, в том же самом Таиланде сейчас там очень сильная боксерская школа. В кемпах тоже можно брать уроки не только тайского бокса, но и просто бокса вот, английского. Так что проблем с этим нет. Развиваемся развиваемся растем вот это это что касается борьбы и бокса тяжело ли так сказать, осваивать да не тяжело осваивал и осваиваю я вот отношусь к тем людям которые любят учиться постоянно во всем и в медицине и в других каких-то науках в тех которые мне ну, интересны философия я много читаю вот, Игра на гитаре, языки, ну и в искусствах боевых мне постоянно нравится развиваться. Я никогда не считаю, что я в чем-то достиг какого-то предела, что вот все, дальше я не развиваюсь, и все. То есть даже в том, в чем я могу кого-то научить, я считаю, что там всегда есть что почерпнуть и самому научиться. Из каратэ, традиционного каратэ, действительно, действительно работает, и почему традиционщикам так тяжело признать анахронизм в их стилях. Из каратэ и традиционного каратэ действительно работает все. Я хочу сказать, что любая боевая система, если ей заниматься именно системно, она структурирована, есть метод. Если заниматься достаточно долго, практиковать много, то все, что там изучается, все работает. Но есть одно «но», самое главное «но», которое может все перечеркнуть и не будет работать вообще ничего. Все работает только тогда, когда все это применяется в свободном контактном спарринге с противником я не говорю про какой-то реальный бой я говорю про спортивные состязания про учебный спарринг. вот только тогда это все действует да пускай там приходится многие техники применять обусловленно то есть ну реально не выкалывать глаза товарища там не вырывать ему это кадык как многие такие традиционщики говорят мы не практикуем потому что один удар одна смерть и кинхисацию поэтому мы этого не делаем ничего вот. ну и это вот самое большое заблуждение все работает. Все удары, которые там есть, могут работать. Все блоки с определенными какими-то поправками, опять же, это если комментировать, то, то эти поправки понятными становятся. Все работает. Удары есть. Ударные поверхности часто в ортодоксальных стилях закалены. То есть есть оружие. Но оружие это часто абсолютно бестолковое. Это как хорошее охотничье ружье, которое есть. Прекрасное ружье, прекрасный патрон. Но стрелок сам может стрелять только по хорошо зафиксированному противнику, по мишени, по неподвижной. Так как он это там, отрабатывает на макеваре или со своим там, товарищем, который готов ему не противостоять, а помогать осваивать технику. То есть не мешает ему, а наоборот всячески старается ему помочь. В итоге они взаимодействуют кооперативно. И когда возникает ситуация, когда противник не помогает, а мешает наоборот, все лечит в тартарары. Поэтому э, в этом вся и беда традиционных стилей, что они не практикуют э, спаринг э, контактный. Если они будут это делать, то абсолютно все, что они практикуют, будут замечательно самоработать. это все. Э, оговорки по поводу того, что нельзя бить в глаза, в пах, кадык, ну, бейте не туда. Вопрос в том, что спортивный спаринг учит... Э, достигать той ситуации, при которой прием возможно применить. То есть это определенный дриблинг, это управление дистанцией, это вход, выход, да, вот, то есть тайминг. Вот чему учат. Тогда ситуацию, при которой можно применить, а тот прием, который оттачивается десятилетиями, возможно применить на самом деле. То есть он выстрелит. Вот. Если же все это делается но там обусловлено в варианте Кихона или с оппонентом, то вырабатываются определенные чувство дистанции для определенных техник. И на эту дистанцию во время реального свободного поединка, когда противник мешает, не получается попасть. В итоге все теряется и ничего не получается. Так что традиционщики они не зря считают, что они могут действительно одним ударом убить. Вопрос только в том, что они не попадут в ту ситуацию, при которой это произойдет. Вот поэтому мы часто видим, что это ничего не работает. Вот. Не могут они доказать свою состоятельность, своего смертельного там, удара кулаком даже такого, как ведь Если один удар, одна смерть, да, то что получается? То во время э э э э э э кумиты, то есть они значит и кулаком так удар донести могут. Не только там пальцем в, в глаз, а просто кулаком попав в лоб или в грудь там, они могут там дырку пробить, да, условно говоря. Ну, как они считают сами, это же со смертельная техника. Один удар, одна смерть. Ну, вот мы не видим, чтобы они попадали настолько сильно. Да, они попадают, но настолько сильно не получается, когда э, дело доходит до соревнований в каком-нибудь октагоне, по правилам ММА и так далее. Значит, э, не работает в освободном поединке, почему они не хотят признать ну, как анахронизм свой, анахронизм. Ну, это просто очень на самом деле, потому что хочется считать себя приобщенным к определенному тайную, к тайному там, литарному знанию. И именно вот эти вот ортодоксальные техники, такие вот вычурные зачастую, которые создают особенность стиля, когда мы сразу можем по движению по первому вкат или по стойке понять, какого направления Значит, адепт. Это вот и является визитной карточкой этого всего. Это надо демонстрировать, это надо работать, это надо показывать. И возникает некого рода сектантство, что ли. Вот, очень они похожи, значит, адепты этих направлений, таких хардоксальных, на сектантов. Какое-нибудь ответвление там, религии какой-нибудь или какой-нибудь какой своей системы верования. У них есть свои ритуалы, свои атрибуты вот свои какие-то танцы с бубном, что называется. То есть их они постоянно выполняют и демонстрируют. И признать то, что это все не нужно, они просто не могут. Они наоборот я это защищают, потому что принадлежность к этому всему дает им какую-то возможность приобщиться вот к этому знанию, к этим легендам и мифам, которые ходят о об обоснователях и стиле вот мы часто знаем какие-то легенды, у каждого радоксального направления есть какие-то мастера-патриархи, которые были чуть ли не божественной рукой, там, да? они могли такие чудеса творить, до которых нашим современникам как до Китая там, да? вот и получается, что а что они делали? Они делали вот эти вот интересные вычурные движения, особенности техники, вот. и, видимо, это и сделало их такими вот могучими, непобедимыми, что про них потом складывали какие-то легенды. И как это выглядит для меня, вот, например, и вообще в реалиях. Все видели рекламу не раз, наверное, да, когда, ну раньше, когда сигареты рекламировали много, когда ковбой такой с мощным торсом, закатанными рукавами на рубашке, в джинсах, в казаках. Ловит лосо какого-то мустанга мускулистого. Взнуздывает его, седлает там все. Там, вот он такой так проводит свой целый день в таких праведных там, трудах. Он такой олицетворением мачизма, такой могучий муж, мужчина, мачо. И в конце дня он сидит около костра немножко расслабившись, широко расставив ноги, достает там пачку это сигарет Мальбра, щелчком пальца выбивает себе, ну, подонышку выбивает себе сигарету в рот, закуривает ее, делает затяжку, и вот все. И вот, вот, вот это ковбой Мальбро. Ну и что может сделать какой-нибудь дрищеброд, который. Тоже хочет быть таким же могучим, таким вот э, э, красивым, таким вот мощным, что у него нету такого торса, э, у него нету э, э, э, э, мустанга, у него, он, у него ничего нет от этого ковбоя Мальбро. Но вот сигареты точно такие же, он курить может. Вот. Он идет в магазин и покупает пачку сигарет, и вот он ее э, э, закуривает, и он уже приобщился, он уже почти такой же, как этот ковбой Мальбро. Вот он, вот он такой. Вот он же он же все, он же делает то же самое, то же действие, которое делает Маковбой. Да, пусть он ни хрена не умеет ничего другого, но зато сигареты он курит точно такие же. Вот это вот внешний этот антураж, вот эти ритуалы, там, атрибуты, символы, вот они точно так же сохраняются. Да, человек занимается, может быть, глупостью достаточно большой какой-то, пытаясь что-то копировать, вот, но он же делает то же самое, что делали великие. Там, и он уже одним этим своим действием как бы в себя впитывает э, частичку этого общего, значит, эгрегора от мастерства какого-нибудь традиционного или ортодоксального направления. Это ему типа помогает, он уже все, он уже практически великий боец без пяти минут. А то, может, и такой же. Вот поэтому они и не признают анахронизмы. Потому что именно вера в эти анахронизмы, она и помогает им подпитывать свою, свой самообман в том, что они точно такие же. Понимаете, на самом деле это очень сильно напоминает то, как люди верят в суеверие. Вообще произойдет ли когда-нибудь да, то, что от этого там, ну, как откажутся, как от анахронизма? Да не произойдет никогда. Почему? Потому что, несмотря на то, что люди в современном мире живут, знают, что такое наука, физика, а кто-то, может быть, в Бога верит, там, да, но, но ни те, ни другие, не верующие люди, не атеисты, не считают, что суеверие это штука правильная, что суеверие это фигня. Но, тем не менее, абсолютное большинство людей все равно к суевериям относятся с какой-то там опаской. Если там разбили зеркало или пробежала черная кошка, все равно что-то зашевельнется. Понимаете, вот это вот неизживаемо. Вот так же и не изживется никогда любовь к анахронизму к этим. И они их будут постоянно сохранять. Ничего в этом на самом деле плохого нет, потому что сохраняются традиции, сохраняются культурные ценности как в театре кабуки или театре но японских. Вот эти танцы да, с элементами боевых искусств, китайской опере. В этом что-то есть. Но вот тем не менее, это только что-то. Но не то, что бы хотелось на самом деле. А весь анахронизм тут же пропадает на самом деле. Когда что мы видим? Когда мы видим, как эти люди пытаются... Реально провести какой-нибудь э, э, спарринг неконтактный э, э, э, с представителями э, других направлений. Ничего анахронического сразу не остается от чистых сам стилей. Потому что все э, так называемые чистовики, если они работают в том алгоритме, в котором они привыкли помогать работать друг другу, э, выхватывают тут же и обычно проигрывают. Почти всегда. Не почти всегда, а всегда. Если это серьезное соревнования, где бойцы топовые, то чистовики всегда проигрывают, если пытаются действовать только в рамках одного своего направления. Вот так вот. И анахронизмы у них сразу все проходят. Тут же. Взять того же Мачиду, Сен-Пьера, которые вроде, э, которые начинали вроде по карате, ну не вроде, э, мачиду это вообще там известный карате. Когда он занимается каратэ, да, занимается шатуканом, делает като, но когда дело доходит до контактных самобоев, все, там анахронизмов никаких нет. Там есть современное боевое искусство, о котором я чуть дальше расскажу. Вот здесь как раз вопрос об этом. Добрая половина из техник, выполняемых в като, в том виде, как их демонстрируют, как, как не используются даже адептами традиционных стилей. Но при этом они постоянно твердят о каких-то примерах, когда какой-нибудь старичок завалил обязательно здорового боксера. Долго еще проживут эти байки, или они неразрывно связаны с традиционными направлениями. Ну, так получилось, что в предыдущем, Ответьте на предыдущий вопрос, я эту тему очень оплотно затронул. Поэтому я просто повторюсь, что эти байки проживут всегда. То есть они никуда не денутся, как эти же самые суеверия. Как эти легенды про старичков, про мастеров, архатов, которые научились. Потому что, как я сказал уже чуть раньше, это позволяет сохранить какой-то ореол э, таинственности, мистики, эзотеризма какого-то и э, считать себя приобщенным к некоему тайному знанию, которое дает какие-то волшебные силы. Вот поэтому они их будут делать, даже если абсолютно не применяют их в контактном каком-то поединке и в спарринге. Все равно это будет продолжаться. Это с одной стороны, а с другой стороны есть, конечно, я говорю, ревнители традиций, коим я в том числе могу, скажем так, отнести и себя. Я, несмотря на то, что занимаюсь ММА, я никогда не забывал, как говорится, про карате. Я очень люблю заниматься катом, мне очень нравится. Мне нравится классическая техника карате, шатукан, фудокан. Я делаю каты из разных направлений, мне нравятся каты из рю вот. Так что, собственно говоря, почему нет? Это определенные элементы традиции. Так как, например, писать стихи в стиле хайку, хоку, да, танка. Просто интересно. Вот. Я и говорил, я уже говорил, что участвую в КТ. В соревнованиях Аппоката занимал места, даже вот два года назад буквально участвовал и занял первое место на чемпионате России. Так что, почему, собственно говоря, нет, есть те, кто заблуждается недобросовестно, а есть, есть те, кто добросовестно заблуждается, а есть те, кто делают, ну, если по Кастанеде говорить, осознанную глупость, сохраняя э, эти традиции, но ну, это не глупо, наверное, да? И делая эти те техники, которые казалось бы не работают, это как искусство сохранять, сохранять какое-то интересное дело, которое может быть, э, которое может просто пропасть. Как, как э, это культивировать и сохранять у сурийских тигров? Ну, это же красиво на самом деле. Так пусть будет. Только надо отдавать отчет себе в том, что для чего это делается и не подменять одно другим. То есть не подменять то, что не работает, называя это реальным боевым искусством, которое, частью которого является неотъемлемая такая вещь, как карту в киллинг. Но это уже немножко отдельный вопрос. Вот. А те приемы, которые выполняются в ката и не работают, ну, они, они не всегда не нужны. Дело в том, что это некий боевой фитнес такой получается, да? когда развиваются определенные биомеханические принципы, когда культивируется динамика правильного движения в суставах, амплитуды больше, связки развиваются и, и так далее. То есть получается, я говорю, такой боевой фитнес, боевая йога, которая реально потом позволяет на самом деле применять э, вот эти вот сопутствующие э, бонусы, которые появились в, в, в процессе таких занятий э, в реальных э, поединках. То есть там, где боевое э, ну, значит, искусство проявляет себя непосредственно как боевое искусство. Следующий вопрос. В каком направлении будут развиваться боевые искусства? Э -э -э. Боевые искусства, на мой взгляд, будут, это очень серьезный и сложный вопрос. Я отвечу, постараюсь на него ответить не очень длинно, но тем не менее емко. Способствовать развитию боевых искусств будет два момента. Первый момент – это интеграция боевых искусств между собой, то, что раньше было невозможно, поскольку не было такого широкого информационного поля, в котором бы легко шел процесс обмена знаниями. Вот мне, например, захотелось тайским боксом позаниматься, бы, если бы я жил в каком-нибудь там, не знаю, ну, сто лет назад. Очень проблематично было мне поехать в, в Таиланд и там заниматься. Во-первых, как бы я до туда добрался, во-вторых, сколько бы это стоило, Потом, сколько бы я на это время потратил вообще, как бы я там кого нашел, кто бы еще взялся бы со мной заниматься и так далее. Сейчас вот таких вопросов вообще не возникает. Я залез в интернет, я нашел, где я хочу заниматься, с кем заниматься. Я купил также билет, улетел, уже там устроен, через букинг жилье заказал прямо рядом с кемпом. Учителей я уже посмотрел, выбрал, кого захотел. Захотел на месте сориентировался больше. То есть услуга такая как бы есть. И все, я занимаюсь. И точно так же я могу поехать в Голландию, в Америку. То есть, если надо, я могу многое что почерпнуть из-за теоретической части, из стратегии, тактики, каких-то моментов подготовки, непосредственно из роликов через интернет и так далее. То есть, есть широкое информационное поле. Бойцы между собой тоже из разных направлений имеют возможность встретиться, не убивая друг друга, попробовать свои силы в самого разного рода соревнованиях, по самым разным правилам. Поэтому они обогащают свою технику, с одной стороны, а с другой стороны они унифицируют ее таким образом, чтобы можно было противостоять абсолютно любому противнику из любого направления. Конечно, это приводит к тому, что техники настолько унифицируются, что различить друг от друга бойцов, постоянно практикующих, будь они даже из самых разных вообще направлений, один там это а другой джитсер, их, когда они дерутся в плане ММА, зачастую невозможно. Да, у одного приоритета будет ударка, у другого партер, но тем не менее ударник, попав в партер, ведет себя как борец, а борец в стойке ведет себя как, как панчер, понимаете, вот так это выглядит, то есть унификация чистые направления ведет непременно к проигрышу. Вот, остается самое такое работоспособное. А, ничего не поделаешь. Биомеханика, физиология человека так устроена, что остается самое то, что а, работает для разных типов дистанций. Например, боец из Годжирю, где преимущественно близкая дистанция да, идет он вынужден будет просто обучаться и тренироваться, противостоять оппоненту, который может бить с длинной дистанции ногами, если его противник владеет хорошо тэквондо или он мастер шотокан каратэ или кикбоксинга. Ну, ни, никуда не денешься. Вот. То же самое, касается, наоборот, борца, бойца шотокан, если он попадает в партнер, ну, хочешь, не хочешь. А если проигрывать не хочется, оказавшись на полу, надо осваивать обязательно боксерскую технику, борцовскую технику. То есть интеграция. Интеграция ⁇ это от нее не деться никуда. Вот. Это интеграция номер один. Вторая значит, интеграция, которая будет значит, развивать все боевые системы без исключения, это интеграция с наукой человеке от этого никуда не деться если хочется дальше самое расти потому что искать эмпирическим там, путем какие-то новые методы подготовки это просто невозможно на самом деле это невероятно Здесь уже надо брать все самое лучшее в методах функциональной подготовки, в методах силовой подготовки, скоростной силы, взрывной, плиметрических нагрузок и так далее. Не надо хвататься и не надо держаться, вернее, за старые методы подготовки, которые позволяют добиться чего-нибудь одного в ущерб чему-то другому. Более того, ведут... Длинными и окольными путями к достижению довольно-таки сомнительных результатов. Зачастую хороших результатов, но путь крайне длинен и витиеват. Можно добиваться всего того же самого, гораздо быстрее в разы, если просто понимать, на какие звенья и на какие механизмы надо оказывать правильное воздействие своими тренировками и подготовкой. все. И тогда прекрасно все работает. Вот. Во всех видах спорта, во всех видах человеческой деятельности все к этому идет. Но ортодоксы, они упираются рогом, они считают, что чем больше похоже все на то, как делали в старину, тем лучше сохраняются традиции от наших предки, от архаты, патриархи. Они лучше всего знали. Но это наивное заблуждение. Во-первых, они не могли ничего лучше знать, откуда бы. От инопланетян получили информацию. Да. Ну, пусть даже если и так, но мы не видим э, того, что этому научиться можно постоянно. Для нас это не э, это, этому научиться можно у этих учителей, и мы не видим подтверждения всем этим э, сам, тайным сам, вещам, которые якобы передаются там только от отца к сыну, там как тайные знания. Какой, какой нам от этого прок? Если мы все равно этого никогда не освоим. То есть, если это, даже это есть, но мы это не освоим, для нас это не имеет никакой ценности. А, скорее всего, этого просто нету. Есть э, правила бритвы э, Оккама. Не надо плодить э, в этом сущности без надобности. Если мы не видим результатов этих всех вещей, и они никак не подтверждаются, э, то разумнее всего предположить, что просто этого всего не существует на самом деле. Вот и все. Иначе мы бы и видели бы все эти. Потому что, предположим, понятие вот удары там, пальцами по корпусу в ММА не запрещены. Если бы были такие мастера, как в фильме Хонгильдон, когда дедушка спасал там, значит, женщину с, с гильдоном маленьким и буквально там, двумя пальцами касался разных там, там, точек там, тела. Мы бы сейчас это бы видели, и тех просто это парализовало, мы бы сейчас это видели бы спокойно в тех видах, где можно драться голыми руками. Как бы это помогло бойцу бы Кикушину? он бы так буквально пальцами раз-раз нажал на какие-то точки оппоненту своему. И тот загнулся бы. В борьбе как бы это работало бы, ребят. Потому что любой быстрый захват, он может быть, там может быть замаскирован удар. Делаешь захват, а сам пальцем пук в какую-то точку, ну даже захват. Все, противник обездвижен, ты его бросил. Чего этого нет? Значит, это не работает, ребят, все это дело. Все это фигня. Поэтому надо осваивать просто, э, искать э, дополнительные возможности, не в мистических аллюзиях каких-то, а в том, что реально работает, в резервах организма, которые не задействованы, которые находят в других, боевых, в других видах спорта, серьезно занимаясь этим. Есть спортивная медицина, биомеханика. И все это точно так же работает и в карате, в ушу и так далее. Так что можно брать и прогрессировать дальше вот поэтому вот в этих двух направлениях и будет идти развитие еще раз просто повторюсь интеграция боевых искусств между собой и, и, и интеграция с наукой о человеке спина больная тема наверное со времен когда человек обрел способность к прямохождению вы уделяете этому много внимания. Возникали ли у вас проблемы с вашей шеей и спиной. Ну что я могу сказать? Смотрите, я говорю, что боевыми искусствами я занялся намного раньше, чем Надо снять часы, а то они постоянно пищат. Это, это кардиомонитор. Я сниму его, и он отключится. Боевыми искусствами я занялся намного раньше, чем стал заниматься медициной самги серьезной. И, соответственно, что из этого сам следует? А, то есть я долгое время а, занимался, как занимается большинство а, молодых людей, не уделяя должного внимания о профилактике. С Спортивного травматизма, профилактики профессиональных спортивных заболеваний и вообще ЗОЖУ как таковому. Почему? Ну что молодому море по колено, все мы здоровы, когда мы молоды, нам кажется, что мы будем жить вечно и все такое. И хочу сказать, что до момента окончания института у меня прострелы в шее и в спине иногда бывали, они бывают у каждого человека. Какое-то неловкое движение, особенно после большой нагрузки физической какой-то, да, и все. Вот, на следующий день или через день бац и, и прострелила. Но с тех пор, как я стал, как я разработал и стал практиковать различные методики по профилактике спортивного травматизма и профессионально спортивных заболеваний, а также по профилактике осложнений остеохондроза, восстановлений и, и, и реабилитацию после травм спортивной патологии, износа преждевременного, там, на системы. Все, у меня, вот мне 44 года, из 22 23 4 лет, я же не помню, у меня не было ни, ни, ни прострелов никаких, ни, ничего. Правда, это не просто так дается, есть специальные методы, которые, кстати, у меня в, в открытом доступе, это большинство можно найти на каналах на моих, на YouTube-канале и так далее. Кстати, к вопросу про блоги, да? YouTube это тоже прекрасная форма ведения видеоблогов, и тоже я давно веду. Вот. И на «Доктор Шилов» можно найти и на моем основном канале, на «Михаил Шилов» есть и, и, и, а плейлист «Доктор Шилов», и там есть информация. А, много очень видео по поводу профилактики спортивного травматизма и так далее. Есть и платные методики. Я являюсь сам непосредственно потребителем тех услуг и тех методов, которые я разрабатываю. Обучил я тысячи, это без преувеличения людей, этим методом, и отзывы исключительно позитивные. Но я говорю, что это в основном методы не лечения, а методы профилактики. И профилактики, во-первых, как проявление всех этих ну, негативных вещей, а также методы профилактики рецидивов своей патологии то есть когда патология вылечена чтобы она повторно не проявила себя вот есть методы направленные на предотвращение этого. Поэтому эти методики вполне доступны всем, потому что лечить каждого человека надо уникально и в отдельности, а вот профилактировать можно унифицированными методами. Как вот унифицированным может быть утренний гимнастик. Понимаете, не надо для каждого человека ее делать уникальную. Да? Вот так и методы профилактики спортивного травматизма, тоже они и различные патологии опорно системы, они могут быть не уникальными, а унифицированными. Конечно, есть определенная ударная, как говорится, с воздействия на какую-нибудь определенную часть или сегмент в зависимости от того на что больше акцент в своих самих тренировках делает сам человек больше ли нагрузка на руки на гентезобедренный сустав на спину там на шею и так далее Нам просто добавляются определенного рода упражнения в дополнение к основным каким-то комплексам. ну вот я говорю что так как я являюсь потребителем своих же разработанных методов по профилактике нет у меня никаких проблем ни шеи ни спины. и вам я тоже желаю чтобы у вас таких проблем тоже не было следующий вопрос занимаясь борьбой можно ли уберечь шею и спину от хотя бы серьезных травм. Не кажется ли вам, что бразильский джиу-джитсу или греплинг в этом плане находится в более выигрышном положении, так как там минимизирована нагрузка на спину? Начну с конца. Про бразильское джиу джису и про грэплинг. Учитывая то, что в бразильском джиу-джитсу и грэплинге ведется борьба в основном в партере, то да, в этом плане можно считать, что минимизировано количество высоких амплитудных там, бросков и, соответственно, падений, когда можно повредить себе спину или шею. Как в процессе начала броска, так и в процессе скажем, полета, так и в процессе неудачного сприземления. Э, а вот что касается всего другого, можно ли минимизировать самые проблемы, я могу сказать одно. Минимизировать проблемы можно, особенно в плане аутотравматизма. Аутотравмы – это те травмы, которые человек причиняет себе сам. То есть... Э когда он нарушает технику страховки при приземлении, когда он недостаточно разогрет, размят, действует в рамках завышенных амплитуд и с большими нагрузками, чем у него готово тело, вот тогда он может и сам себе и связки порвать, и сустав вывихнуть сам себе. Причем никто-то ему это делает, он сам и мышцы поднадорвать, и все такое прочее. Вот это профилактировать можно. Как способом правильной, правильной дозированной нагрузки, увеличивающейся постоянно, чтобы была постоянно постнагрузочная компенсация. Это гипертрофия тех отделов, которых надо. И тогда уже все будет намного прочнее. Связки, сухожилия, суставы и мышцы. Так это должны быть определенного рода разминки, растяжки, чтобы суставы были э, в хороших амплитудах действовали и, и так далее. Также должны быть хорошие заминки после тренировки, чтобы снять компрессии между позвонками. Вот. Но есть те травмы, которые, которых избежать очень тяжело и практически невозможно. Это те травмы, которые причиняет оппонент. Особенно если он заигрывается, что называется. То есть, предположим, если это соревнование, судья, например, уже сказал там типа все или постучал, например, создаюсь, но тут продолжает рычаг локти делать и в итоге вывихивает локоть, да переразгибает его. То же самое делает, предположим, с -с скручивание пятки. Судья уже сказал все или тот уже закричал, там постучал, а тот доводит прием до конца, рвет крестообразной связки. Вот. Вот таким вот образом То же самое, где касается Если мы говорим про позвоночник и шею То же самое может быть В прием в которые не являются Столько там, удушающими, сколько переламывающими шею По типу гильотин Там самых разных, там можно повредить шею вот. конечно, чем шея сильнее Тем меньше вероятности но Тем менее противник сильный он, он любую шею свернет Вот, то же самое касается Можно и на переразгиб взять типа Позвоночник Поэтому, вот, что касается аутотравматизма, да, здесь очень можно серьезно профилактировать, э, снизить количество травм, глупых зачастую. Что касается травм, которые причиняет оппонент, здесь э, дело спортивной значит, э, ну, критики, э, дело взаимодействия э, на ментальном уровне между собой э, вот, оппонентов, действия судьи, правильная работа тренера. и Я говорю, прежде всего, здесь этика работает. Вот так вот. <связывая> вернемся к блогерству на ваш взгляд какой из ресурсов для блогеров сейчас наиболее востребован и за какими находится будущее ну я считаю что э, надо следить за трендами это самое важное то есть надо следить за трендами и применять просто бенчмаркинг. Немножко не патриотично выскажусь, но хочу сказать, что все технологии развития интернет-предпринимательства, блогерства и так далее, они значит, приходят к нам с запада, где они появляются намного быстрее, новые какие-то тренды новые какие-то способы ведения бизнеса, работы, оболочки, технологии, способы донесения информации и распространения, какие-то маркетинговые ходы. Мы их просто применяем потом с опозданием на 5, 10, 15 лет. Если отслеживать это, то можно в тренде быть и видеть, куда, собственно говоря, направить свои э, стопы да? и как дальше действовать. Вот. Если мы говорим о Рунете, ну вот я говорю, мне сейчас очень нравится Яндекс.Дзен. Почему? Потому что такие платформы берут очень много на себя всего. То есть они фактически берут на аутсортинг не только хранение информации, они еще и доносят ее до потребителя не требуя вашей какой-то вашего там участия дополнительного. То есть они ищут клиента по интересам, читателя по интересам, и сами ему предлагают информацию. Это очень замечательно, это позволяет быстро расширить аудиторию. Если у вас, прошу прощения, если у вас есть какой-то свой собственный ресурс, вы ведете его, имеете на хостинге свой сайт, вы там обязаны. Просто вынуждены делать все это сами. Если вы идете какую-то рассылку, вы обязаны все это делать сами. Да? То есть это довольно сложно. Не скажу, что это напряжно там очень, но, но, но требует дополнительных нагрузок каких-то. Вот. То есть понимаете, да? Как это все работает. Вот. И, конечно, я советовал бы не распыляться. Потому что есть несколько направлений, где люди показывают действительно ну, успешные самодостижения. Вот, если это читабельный какой-то материал, это Яндекс, Сандзен. Ну, надо понимать, что там значит, аудитория в основном тусит взрослая, то есть от 30 лет практически, то есть те люди, которые любят почитать. А молодежь, она любит больше смотреть, например, она любит больше, чтобы информация подавалась в режиме комиксов или видео, или фото. Поэтому там Инстаграм, можно в Инстаграме вести микроблогинг, там можно видео такое создавать там, до минуты и позиционировать себя там инфографику то же самое, писать какие-то небольшие посты, фактически вести блог только в Инстаграме. Ну, Молодежи, это неплохо получается. YouTube, объединяющий всех между собой, это второй по значимости поисковик или третий, если так вот сказать, да? то есть у нас в России. То есть Google, Яндекс и третий поисковик это YouTube. То есть люди ищут информацию, особенно информацию в виде инструкций чтобы это было видео, чтобы это было, значит, инструкция в виде видео. И поэтому очень обращаются часто к Ютубу. И вести видеоблог – это, в общем-то, самое то. Очень это замечательно работает. А так, конечно, социальные сети – тоже неплохая вещь. Потому что социальные сети хорошо индексируются с поисковиками. И работает это все тоже замечательно. Так что можно использовать и это. Так что трудно сказать, надо просто бить прицельно, попробовать все, и то, к чему душа больше ляжет, что лучше получается, там и развиваться. Потому что можно видеть э, истории э, успеха во всех, тех, во всех тех направлениях, которые я обозначил, везде. То есть и те люди, которые ведут сообщество в социальных сетях, и те люди, которые ведут э, видеоблог и, и, на YouTube. Ну, предположим, опять же надо понимать, какой ну, инструмент сам сильнее. Вот видеохостинг YouTube сильный очень, он классный поисковик. А вот Vimeo тот же самый, он в таком ключе не работает. Там хорошо сохранять видео которым можно поделиться между собой там, или куда-то вставить на свой сайт, но в плане монетизации, в плане развития этой темы, в плане предложения ее э, сам зрителям, эта штука не работает. Поэтому вот эти вещи нужно отслеживать и понимать. Поэтому, если вы видео, предположим, предполагаете э, размещать в встроенном плеере на сторонних ресурсах вам и Vimeo подойдет. А если вы хотите, чтобы вас много просматривали или непосредственно на YouTube, хотите там предлагать информацию. Вернее, в интернете, чтобы искали прямо вот инфор эту информацию. Надо на YouTube, потому что там большинство народ тусит. Дальше. Как раскрутить свой блог так, чтобы он понравился читателям и не было мучительно стыдно за своей публикацией. Ну, об этом я расскажу не сегодня. Вернее, может и сегодня, но в другой подход. А пока прервусь. Салют. Но вы увидите склейку, поэтому это будет един, единый целый материал. Чтобы не было стыдно за публикации сам свои, если ресурсы раскручены, если его каким-то образом раскручиваешь, то надо его раскручивать обязательно не только с помощью механизмов, которые позволяют накручивать лайки и, за, и затаскивать каким-то образом с помощью обмана и сам за уши читателей. Надо реально иметь хороший контент. Ну, а чтобы был хороший контент, для этого есть два пути. Стырить у кого-то хороший контент, ну, три тогда. Заказать кому-то хороший контент и написать его самому. Первые два стырить или сам заказать это не мой вариант, я вот такой вариант не выбираю. Мне не нравится такой вариант. Стырить это вообще это плохо. Если я уж что-нибудь и тырю, уж я скажу честно, то это я тырю иногда изображение. Вот эта штука, то, чем я это грешу. То есть, но ну, я стараюсь брать изображение из самых открытых источников. Вот прям. Там поисковик сам запускаешь, например, мне надо найти, например, картинку моря, набираю там море, да, там на Яндекс картинках и выбираю красивую картинку. Все. Тексты, видео материал я никогда не тырю. Кстати, здесь, если бы эти картинки бы внизу был бы, предположим, копирайт автора, я бы их обязательно сам вставлял. Если бы автор заявил, я бы здесь заплатил на стоках и на различных банках я тоже иногда покупаю. Но в последнее время все больше я стараюсь делать и, и фото сам. Благо у меня для этого, в общем-то, все есть. Вот. И, и возможности, и аппаратура, и все остальное. Вот. Заказать кому-то материал. Ну, понимаете, это тогда где же ваш блогинг-то, собственно говоря? Ну, вам не будет стыдно, может быть, за материал написан профессионалом. Только вы-то имеете отношение к нему. Как содержатель своего канала, ну, может быть, но это фигня. Это уже некого рода продюсирование темы. А вот для того, чтобы самому писать хорошо материал, надо просто эту тему любить. То есть не нужно никогда пытаться хайпануть только потому, то есть... Собрать дешевт какой-то, хайпануть это в той теме, в которой вы даже не рубите ничего, ну только потому, что вот она хайповая. Нет, я больше всего скажу. Вот я сколько лет пишу в теме боевых искусств. Это вообще тема-то, вот если на ней деньги зарабатывать, она не перспективная. Без как это говорится, по одной простой причине. Ну, ну сколько занимается боевыми там, искусствами людей от всех потенциальных? читателей, которые в интернете есть. Ну, немного. Например, если с, с, с, сравнить даже с теми, кому интересна тема там, про беременность и роды, это, э, гораздо больше контингент. Потому что каждая молодая семья, молодые папа, молодая мама, практически э, каждая проходит через эту тему. Им рано или поздно становится это интересно. Они по той или иной теме ищут э, свои ресурсы, связанные с этой тематикой. ЗОЖ. Общая тема. Медицина, например, там тоже. Или спина больная. Тоже тема такая, которая вот более популярна. Почему? Ну, потому что у каждого первого раз в жизни до спина заболит. А у кого-то она постоянно болит. Ну, понимаете, такие вещи. То есть потенциально рынок читателя намного больше. А по боевым искусствам нет. Тем более в боевых искусствах полный раздрай. Вы одному понравитесь, другому не понравитесь. Кто-то ортодокс, а кто-то любит новодел, а третий посторонник ММА. То есть вы всегда не попадете в аудиторию. То есть те, кто принимает то, что вы пишете, их будет очень мало. Поэтому пытаться всем угодить – это абсолютно бесполезно. этому надо писать то, что нравится непосредственно вам. И со временем все это дело выстрелит. Если вы в этой теме понимаете, имеете свое мнение, умеете его конструктивно и методично Главное последовательно доносить до сочетателя, то все это дело сработает. Будете метаться, пытаться поймать какой-то тренд. Может на каком-то кратком этом этапе у вас что-то получится, но в долгосрочной перспективе вы просто не выдержите такого темпа, вы быстро издержитесь, и стреляетесь, выгорите, и ничего работать у вас больше не будет. Вот. Так вот, чтобы за свои публикации не было стыдно, надо быть профессионалом своей теме, любить ее и писать, собственно говоря, от души. Вот и, и не будет стыдно. Если кто-то стыдить будет, не надо обращать на это внимание. Потому что надо понять, о а судьи кто цените себя, свои знания понимаете только ну, вот объективно, что вы себя представляете в этой теме, и все. А на собственное мнение имеет. Право каждый. Вы как блогер, а ваш читатель как читатель, так что все нормально. Так, как пришла в голову мысль разработать собственную макевару? Насколько она оправдывает ожидания тех, кто на ней работает? Макевару собственную конструкцию, вот как раз Камертон Шилова и МБШ, было задумано сделать очень давно. Я уже струбняюсь сказать, сколько лет назад, наверное, что там под двадцатку, наверное, скоро будет лет, как это все придумано. Это камертона касается. МБШ было придумано намного позже, но уже больше десяти лет тоже. Мне кажется, прошло Задумана она была потому, что я являюсь, я сказал, что я являюсь юзером всего, что я значит, разрабатываю и, и, и делаю, что, и в плане медицины, и в плане боевых искусств. Вот. И я на макиваре до этого работал на самых разных макиварах, на традиционных, и на столбах, и на досках пружинищах, на всем на чем угодно пришел к выводу, что мне хочется еще и другое объединить в себе несколько свойств и качеств, которых по отдельности нет в других макеварах, поэтому, да, и к тому же мне хотелось, чтобы макевара могла э, обязательно регулироваться силой сопротивления, жесткости и так далее. Была разработана конструкция, она прошла испытание, все получилось, замечательно, все работает, очень делает, нравится. О популярности и об успехе говорит огромное количество подделок и контрафактов, которые, несмотря на то, что сама Макевара, ее конструкция и НТД, все это запатентовано, вот, все равно подделывают. Ну, заканчивается тем, что, конечно... Те, кто, кто приобретает это дело, либо разочаровываются в макиваре вообще, либо те, кто у меня не находят настоящую макивару потом у меня, потому что настоящие макивары камертонные МБШ никому не делегированные, то есть они и производятся, и продают столько в моей компании Будушины больше нигде. Если где-нибудь увидите, значит это точно подделка. Вот. Значит, как, так вот, подделки не оправдывают часто, значит, ожидания людей, потом они приобретают настоящую, и тогда мы видим массу положительных отзывов, всем, всем нравится, кто работает на макеваре методично регулярно, получают прекрасные результаты вне зависимости от, от практикуемых направлений. А хочу сказать, что макевары в последнее время, вот именно в моей конструкции, Завоевывает э, те направления боевых искусств, которые раньше к Макеваре не имели отношения совершенно никакого. То есть это тоже бокс, это ММА. Даже в хоккей применяют люди макивару камертона, отрабатывая различные бортовки и толчки. Вот. Почему? Потому что там люди открытые. Для них это, собственно, не ортодоксальный, а абсолютно новые. Они ко всему новому тянутся, если это работает, они применяют. А вот как это ни странно, в, в, в среде карапистской гораздо труднее макивара пробивает себе путь, потому что мы говорили уже об ортодоксальности, они цепляются за ортодоксальность во всем, в том числе и в макиваре. Чем она больше похожа будет на ту доску, которая была у там и сам конструкции, тем не считают это лучше. Ну, время все покажет на самом деле. Вот. А результаты есть очень серьезные. Когда-то, например, вот просто пример приведу. Ко мне на семинар приезжают боксеры специальный семинар мастер-классы по работе на макеваре Мы по корпусу ставим удар на макиваре, и люди начинают укладывать людей и, э -э, удары по корпусу чего раньше у них никогда не получалось э -э, то же самое э -э, было с э -э, значит, мастерами ну с ребятами которые занимаются Тикван-До. ногами у них все там супер-пупер э -э, нокаут и все такое а руками удары вообще носили факультативный характер в жилет, в грудь там и все. Так вот, поставив удар на макиваре, даже удары, вообще нокаутировали ударами руками в корпус через жилет. Можете, соответственно, представить суть. Удивительно то, что несмотря, несмотря на это все, бойцы Кюкушина почему-то не горят желанием освоить технику, ну, заниматься на макиварах, на этих. По крайней мере, там активно есть, у Макса Дедика, там у кого-то еще, но так, чтобы прямо со спрос большой был у Кушиновцев я что-то не наслышан. Хотя удивительное дело. Я говорю, этой квандисты стали через санжилет нокаутировать ударами в грудь. Какой бы это было бы подспорье для, для бойцов. Из кукушины, которые точно так же голыми руками сажают в, в, в грудь, но без жилета. Ну там вообще было просто ногра. Хотя, с другой стороны, может там так и лучше. По крайней мере, они хоть не поубивают друг друга. Ну это шутка. Так. Макивара мешок. Как найти золотую середину? Золотая середина... Ее нет золотой середины. Отдельно нужна макивара, отдельный мешок. Ни, ни, один, ни один сам снаряд не закрывает все там, аспекты для снарядной подготовки полностью. Никогда макивар не заменит, например, работу по лапам. Хотя с ними может одновременно сочетаться. Не заменит она некоторые аспекты работы на мешке. И, а мешок никогда не сможет дать то, что может дать макивар. И лапы никогда не смогут дать то, что может дать макивара. Но могу сказать одно. Наиболее мощный и сильный удар пробивной, а также укрепление ударных поверхностей можно добиться только на макеваре. Ни, ни на мешке, ни на стенной подушке такой мощи в ударе не поставить. А уж там укрепление рук... Однозначно, только на упругой это макеваре самое лучшее достижение. Мешки, особенно там на растяжках, пневматические, тяжелые мешки, там, они нужны для других вещей. Вот работать Серийные техники, какие-то тактические моменты, подходы, отходы и так далее. Лапы, ну это вообще отдельная тема. Но макевара это своя фишка. Поэтому снаряды надо использовать во подготовке все. Никакой золотой середины не существует. На ранних ММА, когда еще выходила школа против школы, многие ударные стили, в частности карате и кунг-фу, да и бокс, зарекомендовали себя не с лучшей стороны. Сейчас мы видим большое количество каратистов, текмандистов в клетке, конечно, с хорошей боксерской и борцовской базой. Они научились, они научились приспосабливаться, и их родные стили в большей степени антураж. Ну, я, по-моему, в предыдущих ответах, своих об этом обо всем рассказал да то есть в, чист, в чистый чистый любые чистые стили оказываются в проигрыше когда правилами разрешается и этом использование самые разные сам техники есть когда встречаются самого разного рода направления то выигрывают те которые наиболее подготовлены к к тому, чтобы противостоять адептам э, из других боевых систем и школ. Для этого нужно и разнообразие в технике, а главное, нужно постоянная практика э, спарринга с, э, нет, свободного, с представителями самых разных направлений, против самых разных техник. Это происходит у Унификация. И тогда пропадает весь антураж, то есть можно выйти в клетку в кимоно, там его сам снять и благополучно продолжить будет так, что никто не поймет разницу а, и даже не будет понимать, из какого направления боец вышел. Единственное, что, конечно, у кого-то больше приоритет будет на технику рук, у кого-то приоритет будет на борьбу, у кого-то еще что-то, но руки у всех все, ну, похожи будут, ноги у всех похожи будут, и в борьбе они будут примерно вести себя одинаково, и будет выиграть только тот, у кого больше наработок, дольше наработок, вот, понимаете, это как э, в дуэли э, с, на пистолетах, там, вообще один, там один прием только, бабах, называется курок нажал, и бабах, но один дуэлян всегда выигрывает, а другой не выигрывает, вот и все, ну, конечно, Всегда шанс есть. И тот, который всегда выигрывает, может и проиграть. Ну, например, там, предположим, как эти были дуэлянты, сам гибритеры профессиональные. Или на, на шпагах на те же, которые там буквально тоже не, не колоссальное количество приемов, особенно когда на рапире, например, которые можно носить только лишь уколы. Да? Это ограниченная техника. Один выигрывает постоянно, другой нет. Несмотря на, на небогатство приемов. Ну вот здесь то же самое. А, наработка, наработка, наработка, тактика, стратегия поединка, грамотное выстраивание, э, сам ситуации и вот это все это делать детство. Тот же сам бокс, да, три удара, как говорят. А, тем не менее, какие и поединки, мы можем сонаблюдать, вспоминая э, Мэнни э, с Майо Эйзера вот, и так далее. Вот. Так что в боях, э, в контактных э, представители чистых стилей научились приспосабливаться, а их родные стили, в данные, э, являются в большей степени антуражем. Какие мои пожелания читателям или сам Я, наверное, опубликую это видео тоже потом у себя и на Ютубе в том числе. Вот мои пожелания читателям и зрителям сам следующие. Занимайтесь боевыми искусствами, если вам хочется заниматься каким-то конкретным направлением, которое вам нравится из-за своей, из своей красоты, истории, может быть даже там э, какой-то, то не слушайте таких людей, как я, которые говорят, которые ратуют за ММА там, или что-то еще, занимайтесь Занимайтесь любым чистым стилем и направлением. Я, например, точно так же продолжаю заниматься каратэ. Точно так же я продолжаю боксом, причем отдельно. Потому что мне не нравится. Мне нравится делать ката. Я могу надеть и сам каратеги и тренировать ката там, целыми днями. Вопрос а в другом. Если, вы, если вам это нужно... В плане такого вот э, боевого фитнеса, то это все замечательно. Но если вы хотите это превратить в реальное боевое искусство, элементом которого, ну, частью которого является, так сказать, э, ну, это уже гротеск, но тем не менее, это mort of killing, то есть искусство убивать, то есть то, откуда все это, ну, это родилось изначально, то есть чтобы ваши техники были действительно реалистичны и, ну, так опасные, то... К тому, что они должны быть сильные, мощнее, чего можно добиться в кихоне, в работе на снарядах, в выполнении ката. Надо обязательно добавлять э, спортивную составляющую, как это ни странно. То есть нужно вводить обязательно свободный спарринг, который позволит все ваши наработки, всех ваших лучших техник э, уметь э, применять в динамике. Знаете, Можно иметь очень хорошее охотничье ружье. Очень хороший самый патрон с заряженной картечью и замечательно попадать по неподвижной помещении, разнося ее в клочья. Но помещение бегущий кабан или бегущий там, олень или более мелкой там, гидробью, например, там, по тарелочкам уже не попадать, какой бы хорошее ружье ни было. Так вот, без практики поединка любая самая лучшая Ш, там, школа карате она превращается вот в такое вот мертвое ружье которое само по себе просто великолепное которое обладает огромным потенциалом прекрасной точностью там смертоносностью и просто это произведение ну, искусства но к сожалению из него не получается попадать вот понимаете, вот в этом все и дело Поэтому можно заниматься всем чем угодно, только надо практиковать обязательно свободное кумите. И причем это раз. Два, делать нужно это не только с представителями собственных школ и направлений, где вы готовы к технике, и она у вас примерно там одинаковая друг у друга, и вы знаете, что ждать, а с представителями самых разных школ и направлений. И вот тогда в какой-то момент пойдет понимание того, что все на самом деле очень похоже, что разница намного меньше, чем общего. Потому что вся техника и все общее отталкивается от того, как устроен человек. От его анатомия, это его физиология, это его биомеханики. И тогда ваша школа и вот то, чем вы занимаетесь, будет вам только подспорим и только поможет вам. И никак не будет вам мешать. И уйдет весь нафиг дуализм споры о том, что кунфу лучше, и вы просто будете практиковать то, что практикуете, и применять то, что применяете, и у вас сама по себе произойдет адаптация, и поймете все то, о чем я говорил. А также обязательно следите за здоровьем, пока молодые компенсации берут свое, чем становитесь старше, тем больше будете понимать, что спортивная травма – это штука довольно частая и ее легко получить, поэтому надо обязательно даже в самой молодости заниматься профилактикой спортивного травматизма, вести здоровый образ жизни, применять самые, методы, применять самые лучшие и разные методы предотвращения спортивного травматизма и старения опорно-двигательной системы, сердечно-сосудистой системы. В общем, Заниматься нужно так, чтобы не калечиться, а наоборот становиться только сильнее, здоровее. И как врач я вам желаю здоровья, а как э, тренер – спортивных успехов. Всем пока!